Как знакомиться с девушкой только для секса без обязательств Это тема сегодняшнего видео Если ты хочешь понять все нюансы и узнать, почему у тебя раньше этого не получалось Либо получается не так часто, тогда смотри это видео до конца Ну а с тебя лайк этому видео, а вдруг, если еще не подписан, прямо сейчас это сделай Ну а мы начинаем С моей точки зрения, проанализировав собственный опыт и опыт моих учеников, никаких объективных отличий такого знакомства от знакомства с самыми серьезными намерениями нет. Ты можешь не соглашаться, но посмотри это видео до конца. Возможно, ты поймешь, как превращать обычное знакомство в такое, Которая приведет к такому формату отношений, который ты хочешь Ну и в конце этого видео бонус Как не попасться на манипуляцию, которая звучит так Мне не нужны сейчас серьезные отношения Эту манипуляцию часто девушки закидывают, чтобы проверить и посмотреть, как ты будешь реагировать Итак, поехали Во-первых, Во почему это возможно? Потому что не все девушки в каждый момент времени Хотя от серьезных отношений. То есть ты можешь не знать наверняка, что именно это знакомство для нее обязательно должно перерасти во что-то большее. Женщины тоже могут в определенные дни хотеть просто классного мужчину Хотеть просто секса для разрядки, для эмоций Чтобы просто провести приятное время А секс, как ты знаешь, это одно из самых приятных времяпрепровождений для женщин Запомни, все женщины хотят иногда просто секса Ну и во-вторых, потому что кто сказал, что вообще это нельзя, что это неправильно? 21 век, в котором мы живем И сейчас почти ну, У больше половины девушек Стоят разные приложения для знакомств Тиндер, Баду И не потому, что они ищут там себе мужа И, знаешь, такого парня для серьезных отношений На долгие годы вперед Поверь, может быть, они там это и ищут Но большая часть ищет совершенно другого Ну и в-третьих Вылези наконец-то из ее головы, хватит думать за нее, хватит додумывать и брать на себя обязательства, когда их просто нет. Она тут с тобой не потому, что думает о том, как тебе и когда познакомить с ее мамой или с отцом, а потому что ты ей понравился. И она получает удовольствие, принимая во внимание то, что ты нравишься женщинам, а так и есть, ты им нравишься, даже если ты в этом сомневаешься. Ты автоматически начинаешь действовать свободнее и увереннее. Вот сравни две ситуации. Ты общаешься с девушкой, которая сразу тебе сказала, что ты классный и что ты ей очень нравишься. И вторая ситуация. Ты общаешься с девушкой, которая тебе об этом не говорит, но думает так, где бы мне с ним заняться сексом. Разница только в твоей голове и только в вере в себя. И только в том, что ты себе нравишься или ты этого не признаешь, что ты красавчик и нравишься другим женщинам. Да, здесь эм, проблемы неуверенности, проблемы с самооценкой, страх неудачного э, результата, отсутствие большого опыта и так далее. Это... Не такая уж глобальная проблема, как тебе кажется. И все это прорабатывается за месяц. Может быть, даже быстрее. Дальше, ну, ты получаешь просто удовольствие от знакомства и секса с девушками, которые тебе нравятся. Если ты это испытываешь, если ты не веришь в то, что ты можешь понравиться, женщина может захотеть секса с тобой э, прямо сегодня, прямо сейчас, тогда эти проблемы нужно решать. Они решаются с помощью э, правильных психологических установок, проработок, в общем, тех тараканов и блоков, которые у тебя есть. И в моей школе есть психолог, который как раз таки этим занимается. И я тебе предлагаю бесплатную консультацию с этим психологом для решения своих вопросов, для снятия блоков, тараканов, ограничений. Внизу под этим видео есть ссылочка на бесплатную консультацию. Оставляй свою заявку и решает этот вопрос. В течение месяца ты точно его прорабатываешь. Кстати, бонус да по поводу того, что девушки... Тебя проверяют, когда говорят, что им сейчас не нужны отношения. Что им нужен просто парень, который не будет ей мешать достигать ее цели и будет просто периодически рядом. На самом деле, это самая настоящая проверка. Смотри, почему? Потому что такие слова – это как наживка. Это как крючок, который цепляет мужчин, которые хотят ее только трахнуть. Потому что такое откровенное эм, провоцирование может направить на взаимное откровение мужчину, который не знает, как правильно отвечает. Он сразу начинает говорить, а, ну супер, такие-то отношения мне нужны были, я вот хотел, тебе, хотел тебя обмануть, да, что я хочу серьезные отношения, а я-то вообще хочу просто потрахаться. И вообще круто, да, что, ну, мы вот э, переспим и все, то есть мы же живем один раз, да, нужно отрываться по полной. И женщина тут же ловит этого мужчину на этом. Если хоть малейшее есть сомнение в ценности этого мужчины, то она его просто использует как запасной аэродром. Ну, а здесь уже неизвестно вообще, будет это в реальности или нет. Как же тебе реагировать на ее манипуляцию, на эту проверку? Она тебе говорит эту фразу. «Знаешь, мне сейчас не нужны серьезные отношения». Ты отвечаешь следующее. «Понимаю, но у меня такой взгляд». Какие-либо отношения между мужчиной и женщиной начинаются только после секса. А то, что до него, это ухаживание друг за другом. Ведь в мире на самом деле мало искренности и настоящего доверия. А оно максимально возникает как раз таки во время секса. Поэтому, ты знаешь, невозможно предугадать, что на самом деле будет после того, как между нами это произойдет. Искра может проскочить незаметно. Возможно, это будут ощущения, возможно, это будет дружба. Возможно, просто секс для удовольствия и здоровья. Или что-то еще. Самое лучшее иногда происходит спонтанно. Поэтому самое главное в ответственный момент просто не ударить в грязь лицом. И я в женщинах ценю. Ну, а дальше ты уже перечисляешь то, что тебе в ней нравится, чтобы она сама захотела тебе понравиться. Так называемая квалификация, когда ты озвучиваешь женские качества, которые ты ценишь, и она начинает показывать, что у нее это есть. Ну, и теперь ты уже выбираешь формат отношений. Так что... Действуй правильно, действуй с умом, не забивая себе голову всякой ерундой, и у тебя получится те отношения и то соблазнение с теми женщинами, которые тебе нравятся. Увидимся!